Привет всем, с вами снова Зайцев Алексей и опять раздел «Вредные советы» о том, как максимально быстро развалить свой бизнес и не преуспеть. Итак, мой самый важный совет, который я дал бы сетевикам – это обязательно работайте в двух и более компаниях. То есть, если вы хотите правильно, Работать в этом бизнесе получать можно обучение в разных компаниях. В одной компании у вас замечательная косметика, в другой компании у вас замечательные страховки, в третьей компании, допустим, какие-то криптовалюты, в четвертой компании будет обучение по личностному росту. Никогда не храните яйца в одной корзине. Обязательно разбейте их в разных корзинах. То есть максимальная расфокусировка в бизнесе, она помогает вам вообще просто вот всю энергию растратить на то, что у вас ничего не получится. Поэтому, чем больше компаний вы наберете, тем больше суеты у вас будет. Обязательно пробуйте. Две компании – это минимум.